Идет. Погнали. Да это можно самосъем делать тогда. Да? Нет, чем самосъем? Это тоже Самосъем это опять же самосъем это опять игра руками. Зачем она? Будет? А ты блядь, как будто не снимаешь меня, соперник как будто Но не снимает. Ну это все-таки ты не ты себя снимаешь, это считается судья снимает. Нет, не деревянный, короткий. Да. Так, руки чужой. Или вот так. Да. Ты снимаешь. а шарик, если белый, догоняет? Не только догоняет, делают, вот так. Напрямую прямую, шаров, а вот этого туда. Безу -безу, да. И... Зачем шаров? Я заказал ну да, шар. Да, ну, ну, за заказ. Да, все, все согласен. Согласен? Значит, у тебя будет 10 контратуш. Вот люк, куда попадает. Застрявший. Ну я сказал, какой. Thank you. Я Давай, у его забивают, он еще что? По твоему, играя по твоим правилам, считаю, то есть чистить свой актер молчание. Нет, они а играют. С, с руки играют. Я его с руки. А, а с руки тот просто считают смысл. А с руками читать? И, И с продолжать не понимать. А, я с руками, давай Да, да, да. Вот просто он зачете мне идет, да. чтобы ничего да. чтобы... да, не было... Да, не штраф, не штраф, не, не штраф. Рой мой. можем подключить не Там ход хода А в данном я случае не, да, Это чужой, вот это нет, да, да, нет. Да, да, да. Sareye victorious ya��i creta Поехали, к себе, а чужой угол вот туда А этот, забил правильного шара, дурак еще не считается? Считается. Все, как, все по вашему ну, ну, Вот сейчас не я не вот чужого не забью, а у меня дураком свой. Да бог не будет считается. Я говорю, Нет, не только не одно из изменение. С руки нельзя Не твоего. Не я же с руки ну, сыграй, что? Ты чужого играешь, играй. Ну, А слово упадет туда. Ну хрен с ним. А, ну он же то? от потом будет, да. Если да, принять, то он будет просто, этом, просто не оцениваться. А такой, оценив... ну, то вот, как оцениваем и скачивается. Шахлева. Согласен? Продолжение следует... Ну и Давайте, давай, где тяжесть? Все потерялся. Продолжение